Привет всем, друзья, с вами Гриф, и это третий выпуск Разрушителей мифов Warface. Мне, как и вам, очень понравилась эта тема с экспериментами, и сегодня я для вас подготовил несколько очень интересных мифов про самую, наверное, популярную болтовку из коробок удачи за кредиты, как ax 308 Причем не только обычную ее версию, но и золотую. Вокруг этих болтовок до сих пор ходят два очень популярных мифа. В первом говорится о том, что... А x308 должна ваншотить 100%, собственно ради этого многие игроки ее и выбивают, а второй миф касается золотой x308. Говорят, что у нее самое быстрое сведение и стабилизация прицела в игре, который смело можно назвать настоящим фазумом, чего очень долгое время у нас в Арфейсе не было кстати, если кто помнит, на пТС когда-то давно пробовали добавлять фас-зум. было дело, но до основных серверов это обновление не дошло и все осталось по-прежнему. И давайте пожалуй начнем с мифа о том, что у золотой ax 308 самый быстрый зум в игре. Чтобы это проверить, мне понадобилась специальная программа для мышки, с помощью которой я выставил задержку между входом в прицел, то есть нажатием на правую кнопку мыши, и, собственно, выстрелом, это левая кнопка мыши. Эта задержка измеряется в миллисекундах, и, собственно, чем она меньше, тем фаззум быстрее. Я подбирал ее вручную, выстреливая в стену по 10 патронов и наблюдая за тем, чтобы все 10 пуль ложились ровно по центру прицела. В итоге у меня получились следующие цифры. С 4,5-кратным прицелом у обычной X-308 задержка составила 95 миллисекунд. Это был тот порог, опускаясь ниже которого, один или два выстрела были рандомными, а с такой задержкой все 10 пуль ложились ровно в центр прицела. Но с 5-кратником задержка составила аж 135 миллисекунд. А теперь самое интересное, тесты золотой АХ-308. К моему удивлению, с 4,5-кратным прицелом задержка оказалась всего лишь 60 мс, и это является подтверждением нашего мифа. Но это еще не все. Проведя те же самые тесты, но с 5-кратным прицелом, задержка составила какие-то 85 мс. Это тоже очень хороший показатель. Итак, один миф у нас подтвердился, самый быстрый зум имеет золотая x 308 и с этим теперь не поспоришь. Но остался еще один миф, который все же не дает мне покоя. Это ваншоты, как обычный x 308 так и золотой. Вы помните, как нам добавили эту болтовку, как нам ее подали? Это была первая болтовка, которая ваншотила по рукам и ногам в защитных перчатках или ботинках. Для всех это было дико. Как так? Теперь даже защитные перчатки не помогут. И естественно, за счет этого она и казалась на голову выше того же Макмиллана. Прямо сейчас я покажу вам, как нужно одеть своего персонажа, чтобы ax 308 вас не ваншотила. Во-первых, вы должны запомнить, что сейчас в игре есть три бронежилета, не считая антиваншотных, одев которые вы сможете противостоять ax 308 Первый это питон. Второй боевой бронежилет Медика и бронежилет на Хэллоуин 2 модель, который, кстати, можно одеть на любой класс. Почему именно эти бронежилеты? Дело в том, что только эти броники дают дополнительную защиту головы и конечностей, и это можно использовать в своих целях. К примеру, возьмем любой другой бронежилет и оденем защитные ботинки и перчатки, а X-308 легко даст ваншот как по ногам, так и по рукам. Но стоит только одеть один из этих трех бронежилетов, так все, а X308 уже не справляется и дает не ваншоты. Что интересно, если одеть один из этих топовых бронежилетов, но при этом защитные перчатки не одевать, то АХ-308 ваншотить будет и в тело, и в конечности. Из этого можно сделать простой вывод. Чтобы вас не ваншотила АХ-308, надо одевать сразу все. То есть защитные перчатки и ботинки, и плюс к этому, один из этих трех бронежилетов. Но и это еще не все. Как вы думаете, будет ли отличаться золотая АХ-308 от обычной? Будет ли она ваншотить? Проголосуйте в небольшом опросе с правой стороны, а я пока подожду. Ну а теперь смотрим, что же происходит на самом деле. В тело золотая X-308 в ваншоте так же, как и все остальные болтовки. Но как оказывается, по ваншотности она ничуть не лучше обычной. А как вы думаете, справится ли Орсисты 5000 с такими более непробиваемыми персонажами? Сейчас я это проверю. На самом деле Орсис ваншотит лучше, чем золотая x 308 и мы проверяли его и на средних дистанциях, и на дальних. И как мы не старались, Орсис сваншотил всегда. Делитесь своими мифами в моей группе ВКонтакте в специальной теме, и возможно в следующем выпуске я возьму именно ваш миф.